Нет, я поняла, что я люблю марафон. Я, к сожалению, не могу бегать, но марафон люблю. Мы где-то здесь. Отлично. Ну и те, кто вовремя зарегистрировался, попали вот в такую ленту героев. Итак, это полумарафон, полумарафон. 1000, 1200, 1300, 1938. И что тут внизу? 1940. А это марафонцы. Марафонцы. Так, так, так, так, так, так, ты А всего? Да. Настоящий героев меньше всего 1234 человека. Да. В сумочку, которую дали зеленого цвета она такого у марафонцев и поэтому ты идешь лайт забег на три километра десяточка половинка говоря марафон он такой же но надо будет пробежать два раза самое узкое место сегодня это вот Короче, куда все побегут, туда я побегу. Рай, да, да, вот так вот. хорошая пробежка. Да, отлично. 21? 21? Да. Ага. Как быстро? Молодец, ну, надеюсь, сейчас 40. О, это вообще. Давай, мы ждем тебя с победы на финише. И болеем тоже за тебя. Так вот незнакомые люди становятся знакомыми Благодаря всем еще ищем. Мне нравится, что здесь и стар, и млад. В марафоне... Да вы что? Ну что? А как вас зовут? Андрей Черков. Андрей Черков. У меня 178. Марафон. 170. В том числе на Антарктиде, на Северном поле. У Андрея Черкова. есть мужик, а у него 700. 700. Да, это... Господи, Виктор Гардишин. А сколько вам лет? 82 года. А вы пишите сколько? Десятку. Десятку. Часто бегаете. А Клара, как вас по отчеству? Степановна. Клара Степановна. Ой. 60 лет а зовут? Владимир. Владимир? Владимирского. А -а -а. Галина, сколько вам лет? 76. 76. Ну, какая вы молодец. Берегите себя, здоровья вам, удачи. Спасибо. Кто бегом лето не занимается. Это мой первый полумарафон, пока все нормально. Ой, это круто, первое. Бегите полумарафон, родители будут с вами гордиться. Годится. Ветра, блин. Ветруган, конечно, слов нет. Пришлось утеплиться. Думаю, если что, сниму. но он в круге, наверное. Слушайте, Казань не это всегда пироги. Я себя приезжаю и с поесть. <сосы> губадью. Губадью, <сосы> да, костыбы, да. Мы печем костыпы. Да, все, тогда, <сосы> за счет, за счет <сосы> тогда, за счет. Страшный ветер блин. Как же тяжело! Посмотри! Стремленность, поле к победе. Ну, к победы я имею в виду пройти дистанцию. Правильный бегунов на лице улыбка. Они ручками машут. Любим бега, бег, обожаем, поэтому улыбаемся всегда. Все, все улыбайтесь, кто не улыбается. Ну-ка быстро улыбаемся улыбаемся, улыбаемся улыбаемся. Улыбайтесь? Да! Молодцы, громче! Нет, а все, здорово, давай, у тебе беги, Привет. давай, на свой рекорд, на первый марафон. Я рад, что вы встретились, с тоже. Вот так. Мы вас видели в том году, у нас в Казани. А сколько вы бежали? Нет, вы бежали, а мы посмотрели. А, По то видео. есть вы меня посмотрели, после и этого решили, решили пробежать. Побежать, yes. Вот, уже столько Видите. людей стало бегать после того, как вы посмотрели мои видео. Да, посмотреть. мы любим Казани. Я бегу, первый полумарафон, и рада, что бегу в Казани. Очень красивый город. А сами откуда? Бежать легко. Сама из Екатер... бегу из Екатеринбурга. Тренер, наш главный олимпийская чемпионка Олеся Красномовец. Она бежит здесь сегодня 42 километра. Ну, она в составе лидеров, наверное, там, да? Нет, она не в составе просто? лидеров. Она бежит просто с нами, как руководитель нашей школы. Молодец. И наш такая. любимый тренер. Вот. Вот так вот бегите. И вы бегите. Все начинается с первого километра, правда? Правда? Это говорит о том, что за пока здесь нет? Все. запомнил я, его вот тут тоже все, значит, он рядом. У как пробежался? Чуть похоже, 358, да. Человек говорит 358, я чуть похоже пробежал. 4, 15, короче, разогнался, да. не А я... 58. Вот так вот. Люди смотрят мое видео и с каждым разом бегают все быстрее и быстрее. Да. В Питере еще раз увидимся. В Питере по увидимся, вам. да. да и вообще это здоровый дух.